Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на нашем очередном интервью, где мы познакомимся с новым спикером, который будет делиться своим опытом, своими знаниями на нашей образовательной площадке Easy Business Community. И сегодня у нас в гостях Ольга Добрынина, эксперт в области достижения максимальных результатов. Ольга, добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день всем, кто присутствует. Добрый день. Ольга, скажите, пожалуйста, что же такое эксперт в области максимальных достижений результатов? Как О, это вообще можно, с чем это едят и как это работает? Понятно. Просто на самом деле, когда я со своим позиционированием да, и со всей массой тех профессиональных компетенций определялась, мы шли от того, что же на самом деле я делаю, и что получают люди в результате работы со мной. И получалось так, что э, главное в чем э, В начале работы мы устанавливаем те действительно, проясняем цели людей, к которым они хотят прийти, их личные цели. И потом э, я в своей работе использую коучинг и э, современные психотехнологии. Сейчас я расскажу, что это такое, потому что э, это действительно именно они приводят к результату. И в результате э, вот нашей работы, да, э, пардон за технологию, э, люди действительно приходят от того, если, знаете, на техническом языке сказать, мы вначале составляем ТЗ, и в финале э, они еще дальше, эти технологии пролонгированы, мы уже заканчиваем работу, они продолжают раскрываться, и люди действительно приходят к своим, результатов заказано вплоть до цифр и э, локаций. И э, вот, опять же, вернусь теперь, почему психотехнологии, э, вот наша психика, она, это не что-то такое мистическое, непонятное, я поговорить. Она точно так же структурируется, программируется, у нее есть определенные законы. И э, поскольку я всегда имела отношение к таким двум, скажем так, э, областям, которые люди называют чаще искусством, да? но искусство – это тоже технологии да? технологии, это когда четко по алгоритмам и до результата. Полностью вот. не согласен. Значит, есть, смотрите, правильно ли я понял, что вы человека на ваших курсах, то есть не тот человек, угу. а вы выявляете по какие у него способности и варианты, далее опять же, общаясь с ним, понимаете или подсказываете ему, каким он хочет дать, чтобы он это сам, голове снять. а потом расписываете методики, а, а, расписывайте ему какие-то действия, которые приведут ему к желаемому. Вот э, близко, как помните, есть игра такая «Тепло-холодно». Mm -hmm. Вот вы сейчас сказали «тепло». Почему? Потому что, смотрите. На, ну, первых, вы верно сказали, что человек, когда он достигает своих целей, он становится таким человеком, который способен да, этот достичь, то есть способный. Мы работаем с внутренним его миром. Первое, мы проявляем его цели, потому что, к сожалению, вот на курсах ли, в индивидуальной ли работе, да, я вот очень много работаю именно индивидуально, это такие большие программы. Люди приходят, не совсем со своими целями. Да, это так. И когда они достигают не своих целей, ну, активных и счастливых людей становится на порядок меньше. А мне это не нравится. Я себе создаю губный, знаете, такой комфортный мир, и счастливые реализованные люди. То есть ставим цели, их цели. Потом на, именно вот о курсе мы тоже будем говорить. Он практический. Я вообще все читаю не столько учить, вот понимаете, в чем особенность курсов, которые обучающие иногда бывают. Вот э, человек обучил, сказал, вот делайте так, делают потом люди? Нет. 50 на 50, да, это как встретить на красной площади. да. А вот э, курс будет, э, о котором мы говорим в первом, э, я прямо буду давать, что делать каждый день. Будут домашние работы, и непосредственно на занятия мы будем делать технологии, которые, ну, хочет того человека или не хочет уже, а да, ну, лучше хочет, они его притащат туда, куда ему mm. Поэтому цели нужно ставить очень четко, конкретно и аккуратно. Я вас понял. Хорошо. Ольга, тогда давайте вопрос следующий. Так. Расскажите, как вы-то пришли к данной специализации? Как вот ваш жизненный путь вывел вас именно к тому, что вы стали экспертом именно в этой области? Ну, у меня все, с моей точки зрения, было очень просто. По первой своей профессии я актриса и режиссер. 15 лет я руководила театром. Ну, до этого вот была актриса, потом так случилось психологи очень часто ко мне обращались за консультациями, но чаще всего, да, поначалу это было, там, поставить голос и как выступать и участвовать в переговорах, да, потом больше плавно перетекали, когда ты руководишь театром, да, это все равно, что руководить стадом кошек. Да. И, но это тоже выстраивалось, да. И уже стали обращаться с консультациям, потом, как выстраивать да, там бизнес процессы И чаще всего, вот почему я занимаюсь предпринимателями и людьми, строящими котеру, хотя у меня есть центр практически, ну, вот, действительно, центр психотехнологии Ольги Добрыйной, где и с детьми работают, и с семьей, но это мои другие специалисты, а я больше работаю именно с активными людьми. И, Параллельно я получала психологическое образование, потому что ну, мне нравится учиться. И я и сейчас продолжаю учиться, но, понимаете, не просто учиться накапливать знания, а вот научился применил. И так получалось, что это все очень хорошо совмещалось. И когда вот в том же театре я была, мой учитель у меня всегда говорил, что театр это высшая математика. То есть все технологически выстроено. Бизнес, наша жизнь, это тоже высшая математика, где четко нужно пройти под ТЗ до результата. Поэтому из всех технологий да, консультирования я и стала такие, которые приходит. Вот так я и дошла. Это здорово. Это здорово. Да. Ну, потому что действительно работа с дает самый а не такой. Да. Хорошо. Давайте вперед, если придем к моему, наверное, самому, будет вопросы. расскажите о законе, сколько в нем будет блоков, блоков о чем они, немножечко расскажите хотя бы о самых простых методиках, которые человек уже прямо вот сейчас, посмотрев нашу точку вот, прям ну, да. вот так вот, используйте методики Очень хорошо, вот смотрите. Форс называется бизнес и интуиция, работающие инструменты достижения результата. Вот на самом деле очень часто вокруг вот этого самого слова интуиция у нас очень много таких, знаете, вплоть до мистификации, да, чего-то, это что-то непонятное. На самом деле это навык. И вот проводились исследования, и до 80% успешных предпринимателей, да, построивших большие системы и компании, политиков, принимали главные решения на основе именно вот этого внутреннего чутья. Когда человек посмотрел все графики, и он говорит, вот все правильно, все классно, но мы этого делать не будем. И на самом деле да, вот этот эффект неожиданности он потом срабатывает. Почему сейчас мы очень часто наблюдаем за теми предпринимателями, которых называют визионерами. то есть те, которые видят и идут дальше. Вот на самом деле это навык, и он у всех людей есть. Вообще в любой работе я исхожу из того, что люди не открывают и не приобретают новые способности. Они, э, просто помнят, те, что... которые них они у них есть, но они спят. Да. Я всегда на тренировку да. говорю, э, дети помнят, что они гениальные, взрослые, забывают. Вот наша задача напомнить, и будет вот эта связь. На первом э, нашем занятии я как раз буду давать технологии на каждый день. Что делать каждый день, чтобы э, вы э, с максимальной пользой использовали э, состояние вот мир наш он непредсказуем во многом а если вы занимаетесь бизнесом то состояние непредсказуемости оно повышается в разы причем очень часто вот сейчас у меня одна э, клинка она, у калерка, она э, перешла из наемных в, в бизнес и вот именно это сложно поэтому будет э, технология как использовать вот это состояние неизвестности ежедневно. Этому первое будет посвящено занятие. Второе, мы будем выстраивать систему вот прямо на занятии, конкретно, перед ним будет домашнее задание после первого, и будем выстраивать систему либо вашего бизнеса, либо вашей деятельности, вот да? до смысла. Дальше, вот та же самая интуиция и очень часто хорошо используется в построении личностных взаимоотношений внутри вашей системы либо с внешним миром. Вот этому будет уделяна следующий да, вот четвертый. Как раз именно все будет и как выстраивать взаимоотношения взаимовыгодные, да, партнерские. Вот по той самой модели, да, выгодные. И в финале, вот четвертое да, будет занятие, мы соберем все, что сделали на данном этапе. Да. Мы за четыре занятия мы все-все-все точно не раскроем, но базовые алгоритмы, базовые инструменты люди получат. Причем вот то та технология, которую мы будем делать на втором занятии, был просто у меня опыт такого же курса. А если человек пришел, говорит, а я после этого все понял и для себя простроил бизнес. А когда он приходил, у него решался вопрос либо закрывать этот бизнес, а <связать> него... вот они работают. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Нет, или... ну, да, каждый <связать> человек по-разному. Да, да. но они работают в любом случае. Они не работают только в одном случае. Если вы послушали или, или на диване ничего не стали делать. Все. Человек может стать кем угодно, если он просто будет то есть, про лучше, делать. Лучше уже Лучше станет. <связать> Абсолютно. Поэтому практика и действие. А если человек не будет делать, ни один самый ну, великий специалист ему не поможет. Ну, да, да. Цель, -то. А, то есть получается и, и занятия, правильно? Да, а, с то, домашними заданиями. Да. Которые расслабляют это... базовые действия, так, необходимые действия, которые человеку нужны, ну, скажем так, себе разбудить и ощутить длинные стороны строительства именно вот интуиции и это инструменты многие из них будут делаться ну каждый день, причем они не, как сказать некоторые можно делать прямо по дороге ну не за рулем, вот иногда если вы допустим используете общественный транспорт, некоторые Нет. просто хорошо. именно там, чтобы не отнимать время от другого ну, я здесь с вами согласен, что человек может полностью Нет. Вот даже, скажем так, тоже большого аппаратного древнего. Головеческая тренинг, полностью кардинально на 100 градусов способна поменяться за полгода Абсолютно работа, верно. Вот Вы назвали, я недавно была в Московской торгово-промышленной палате, был целый день, да, было MBA и, собственно, консалтинг. Угу. И многие говорят, вот полтора года, да, это много. Вот на самом деле, когда я веду свою индивидуальную программу, которая три месяца идет, потом в процессе идут изменения, потом через три месяца вот те результаты по ТЗ и через полгода, а дальше ну, это раскрывается. Да. То есть, вы ну, правы. Здесь ну, Здесь, опять же, я с вами вот во всем согласен, все зависит от того, как идет взаимодействие если учитель способен, ну как бы хочет взяться за это, самый ключевой момент готов, а потому царь? что нужно часто, чтобы человека поменять, ну скажем так, да, вначале ломать, потому что от старого нужно Сейчас объясню. Вот я здесь согласна с Вами, Сергей, знаете, вот очень многие люди, которые приходят на курс, особенно на курсы, да, либо в индивидуальной консультации, они на самом деле меняться не хотят. Они просто хотят, знаете, такой термин есть? Облегчить. Чтобы стало чуть-чуть полегче. И когда чуть полегче стало, но ну, мне все уже хорошо. Поэтому мы ставим цель, да, и вот особенно в индивидуальной работе делается технология готовность на изменения. Да, да. Потому что сопротивление в любом случае будет. Когда вы работаете с людьми, они очень часто, знаете, не радуются. Ой, спасибо, вот ты, ты мне подсказал, да, а ему становится хуже. Потому что любые человеки. Абсолютно верно. Человек – система, а система стремится да, быть в покое. В покое да, ей так удобно. И любые изменения – это дискомфорт. Причем я всегда говорю и даю такие упражнения, техники, которые из серии техники безопасности. Если вам стало плохо, сделайте вот это, вот это, вот это. И на самом деле очень многие клиенты говорят, вот если бы не это, меня бы вот недавно одна дама летела. На самолете, она говорит, если бы не МГТ, я бы выпрыгнула и там бы не выпрыгнул, но я бы mm -hmm. вот. yeah, yeah. Поэтому вы абсолютно правы. И еще помните такая поговорка, она часто ее употребляет, но когда ученик готов, появляется учитель. Right. Yeah. И на самом деле, вот знаете, моя главная функция, как я ее называю, я проводник и переводчик. Mm -hmm. Я показываю дорогу, а человек идет сам. Да, выбор делает человек. Абсолютно. Особенно если человек предприниматель, да, а здесь в сообществе большинство таких людей. То... Скажем так, есть, но многие только хотят. Так. Да уже хорошо. Уже хорошо. Это ну, возможно, да, если хотят, просто я когда иногда читаю с курсы, провожу Компании Малый бизнес посты например, да, я первое, с чего начинаю, я отговариваю стать предпринимателем. Если человек не отговаривается, мы идем дальше. Mm -hmm. Потому что бизнес это большое приключение. А в приключение не стоит отправляться без карты, без запаса еды, да, и всего прочего. Потому что это верная гибель. Вот здесь абсолютная аналогия. Поэтому я проводник и переводчик. Мне еще знаете, что нравится: вот, вот, бизнес это не приключение. к детям. Знаете, что нравится? Это, наверное, самое креативное и... Абсолютно с вами согласна. Это всегда открытие, и открытие каждый день. Причем, если вы э, не сотворяете свой мир, и свой бизнес, то точно так же. да? Он... Mm -hmm. Потому что даже э, я не могу построить такой же бизнес, как у него. Потому что я не он. И э, почему любой э, бизнес, да, я помогаю людям выстраивать его, масштабировать через масштабирование личности самого предпринимателя. Сергей, я вас не слышу сейчас. Я, да, я говорил просто о том, что э, сейчас смотрел чат. Uh -huh. вот, пока там вопросов нет, все говорят, что очень успешно, здорово. А, и у меня к вам еще один вопрос. Ну, конечно же, конечно же. Уже нам, ну, на этот вопрос, скажем так, ответить на большую uh -huh. Давайте все-таки ответить. Кому вот, у вас есть, вы не просто посоветует, а настоятельно то человек, например, какие сложности, например, в его жизни могут слипнуть, но, пройдя это, пусть, Для кого, вот, ну, прям вот, рекомендован даже, понятно, он всем подойдет, но, тем не менее, он, прям, Вот, всем, самый... я думаю, не подойдет, он совершенно не нужен, да, когда говорят, что пусть подойдет всем, значит, он не подойдет практически никому, поэтому, вот, я больше работаю с людьми, и курс тоже я делала для, в общем, это можно назвать активных людей, да, предпринимателей, люди, которые что-то выстраивают, да? какой-то бизнес-процесс, даже свою жизнь. И на самом деле мы очень часто в жизни принимаем, ну, почти каждый день решения, которые, вот знаете, как с точки могут повернуть нашу жизнь. Вот этот курс для тех, кто принимает решения, для тех, кто э, хочет выстроить свою деятельность именно системно, от того, чем он занимается, какие у него есть навыки, до смысла. Потому что без смысла да, и навыка смысла образования вряд ли что выстроится. Вот пошагово я это умею и выстраивается. Причем э, интуиция – это вот именно то, что приходит как бы откуда-то, вот тренировки будут и на эти Хорошо. Когда можно уже ждать вас? Ну, Отведены, да? Курс готов, да, он уже, вот как мы решим, так и статуем. Понятно. То есть в ближайшее время. Скажите, определились, с какого пакета будет доступны? Нет, мы об этом еще не говорили. То есть это в ближайшее время, я думаю, распространится. Да, да, да, я думаю, появится. Хорошо. А, Ольга, я посмотрел чат, все ждут, спасибо, очень интересно, это в основном все, что там есть вопросы пока нет. Нет, все ждут, когда, когда, когда, когда. Как только да. определимся да. и сразу стартуем, возможно, даже где-то ну, через неделю. Все, прекрасно. Потому ну, что он что? готов. Хорошо. Ольга, спасибо большое, что вы с нами. Спасибо за то, что будете делиться такой полезной информацией. Полезной нужно. самое приятное, очень комфортно, классно, здорово. Да, Сергей, Потому, еще да, вы вначале сказали технику, которая поможет. Да, Реклама. давайте какой-нибудь вот задание. Прям вот смотрите, вода. очень э, часто э, люди мучаются вопросом, да, вот так называемые нерешаемые какие-то. Очень простая э, техника, причем у кого-то прямо же, э, буквально вот-вот, у кого-то чуть подольше. Если вас мучает какой-то вопрос, поймайте, пожалуйста, когда вы будете засыпать, поймайте состояние, когда вы уже не бодрствуете, но еще не спите, да, полутремое называемое. Но перед этим и четко сформулируйте вопрос. Что мне нужно предпринять, да, чтобы достичь чего-то? Только обязательно положите, пожалуйста, рядом с кроватью листик и ручку. Потому что э, бывает, вот, как правило, это происходит в середине ночи или утром. Утром реже, но в середине ночи. И приходят какие-то идеи. Вот вы там проснитесь, чуть-чуть лампочку включите и запишите ее. Очень часто именно таким образом приходят на ответы вопросы. Техника, точно работающая, много лет проверяла на своих клиентов. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое, Ольга. Пожалуйста. Рады были а, с вами познакомиться, пообщаться. Спасибо, что вы с нами. Увидимся на курсе. Увидимся. Доброго дня всем. Всего доброго. Друзья мои, на этом мы заканчиваем наше интервью. Сегодня мы познакомились с Ольгой Добрыниной, максимально достигать максимально крути. Ну а с вами бизнес у нас. Это. Всего вам доброго, успешного дня.